не так я люблю ну, это типа вот такая лайки если пальцы господин оператор просил специально для него будет выполнено здравствуйте уважаемые подписывайтесь на канал ставьте лайк этому видео Готовьте еду. Сейчас будем готовить и мы. У нас сегодня лапша от Сенсой под тай. Так вот выглядит коробка. В ней лапша, 200 грамм, кунжут и соус. Нам принадобится 200 грамм креветок, 150 грамм проросших бобов, взяли маш, пол луковицы, целый красный перец, зеленый лук для украшения ну и там по желанию мы может быть шире раньше добавим так что креветки замариновали в соусе на 15 минут как раз пока варится лапша креветки помаринуются и теперь запускаем жарить основные ингредиенты сковородка разогрета погнали маслица первым делом лук и перец примерно 2 минуты Теперь лапшичка пошла, лапша рисовая, 15 минут варим. Так, теперь погнали креветки, креветки очищенные, свежемороженные. Королевские, от Вичи. Я вырастил грибы. Блин, на грибы похоже, да? Или на очень-очень крутые сперматозоиды. Оу oh май! Вот, 4 минуты обжарили креветки. Закидываем теперь проростки Маша. Надо 150 грамм. Пачка 250. По-моему, так и С Сырыми их есть, интересно. Можно? вкусно, Так я люблю. М -м -м, очень не вкусно. трава просто. Стоит еще чуть-чуть соуса. Кстати, что соуса? Вода, сахар, пюре маринда, нимонная кислота, ксантовая камедь, соевый соус, ананасы консервированные, свежий лук, паста чесночная, свежий чеснок, соль, сахар, крахмал, перец, регуляторы кислотные, утренний соус. Ну нормальная тема. Ну-ка. Суп! Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Да, сладость ананаса присутствует. Вот, в общем, лапшичка сварилась. Мы сейчас ее минутки две-три обжарим до эластичности. И потом уже соединяем с основными ингредиентами и доливаем оставшийся соус. Ж, соединяем лапшу. Основные ингредиенты. и остатки соуса. Кстати, как думаешь, добавить шери раньше? Ну все, увидимся на дегустации. Две минуты, дегустируем. Вот и готова наша рисовая лапша с соусом под тай. Посыпали кунжутом, зеленым луком. Давайте попробуем. Угу. Офигенно. Настоятельно рекомендую. Синсоевская лапша под тай. Готовится быстро, легко. И офигенно вкусно. Креветка, перец, все это под сладким соусом, с ананасом. Отлично сочетается. И, кстати... Шарианчи я не переборщил Шорт, Вкусно, по сути вкусно Обалденно, это просто Просто шикарно я... Что-то по себестоимости вышло Всех ингредиентов 300 рублей <как> Ну это за все три порции Так что ставьте яйки Чешите лайку Видео с распаковкой Вот здесь, в описании Последнее снятое Господин оператор просил Специально для него будет выполнено. Я могу титки менять, да не титки. свои розовые мне... Говорил, говорил. Вот на, вот помял достаточно, достаточно. Все, успокойся. Все, я сделал, как, тебе, как ты и просил в прошлом ролике. Просил, я вот сделал тебе сейчас. Пока.